у вас э, совсем небольшая 3 на 6 на 6 да, стандартный, ну, стандартный размер она усиленная через 60 сантиметров шаг дуги стоят и шестерка поликарбонат угу. так, бюджетный вариант четверка Ну, как бы шестерка вот зимой сугроб снега у многих а шестерка городе. это поликарбонат, поликарбонат. Сам поликарбонат ага. да, 6 миллиметров толщина есть потребность во второй теплице ну, если, если такое лето будет, то, в принципе, да, наверное, урожай на грядках, вот как мы видим, что Кто перец, знает? помидоры, да. Как бы. Давайте посмотрим, как у вас устроена внутри теплицы. Помидоры с одной стороны, огурцы с другой, перец по центру. Это у вас из года в год такая помидорка? Да, теплица одна, поэтому хочется всего понемножку, да. чтобы урожай какой-то был. Разделяете огурчики и помидорчики, да, да, что вот. у них ведь разные микроклимы должен быть. В предыдущие годы урожай был Все хороший. Все нормально вот. было. Практически помидоры. С этой грядки только помидоры и кушали. Хотя, в принципе, здесь много не поместится. Сколько здесь корней помещается? Да, здесь, наверное, 20-25 корней. но Здесь помидоры черри, до двух метров вырастают. Постригаем, как бы урожай неплохой. Только черри выращиваете, да? Ну, здесь черри в основном, угу. а на грядке уже такие помидоры, Покрупнее. более крупные, да. Угу. Я обратила внимание, у вас очень тут вот странные... Пузыречки. Пузыречки. С йодом. <laughs> Для чего? От фитофтора. Помогает? Ну, не знаю. Вроде говорят, что помогает. Вы первый год? Да. Раз, два, три, четыре, да? То есть через сколько? Через полтора, что ли, метра, ну, да? Ну, где-то, да. Так ага, четыре здесь и четыре бутылочки здесь. Да. Ну и э, фитофторы быть не должно. Надеемся. Запах йода, конечно. Кстати, по-моему, вредно находиться долго. Для человека и сбыток йода тоже плохо. Ну, нас его, как обычно, не хватает. При выращивании томатов излишний полив страшнее недолива. В сухую, жаркую погоду заражение помидоров фитофторозом сводится к минимуму. А вот холодные ночи и сырость идеальные условия для болезней как для людей, так и для томатов. Причинами фитофтороза являются также избыток азота, недостаток меди, калия, йода, марганца и слишком густо посаженные кусты. Что же делать? Какие же меры профилактики этого ужасного фитофтороза? Дождливым летом желательно опрыскивать кусты раствором молока или кефира, а также раствором медного купороса. Йод также считается эффективным средством. Его добавляют в воду в соотношении 15-20 капель на 10 литров воды. А если на это нет времени, просто развесьте открытые бутылочки йода в теплице. Очень невзрачный перец. Что с ним перец, происходит? непонятно. Он был очень красивый, стоял листья, uh -huh. цвел. И в один прекрасный момент листья, на листьях появился черный налет, черный точечки, как бы, и листья начали опадать, и цвет тоже опадать, и вот поэтому они, mm. практически листьев на них не осталось. Чувствуется, что болеет. Возможно. Причиной скручивания листьев перца может быть недостаток калия в грунте. Можно подкормить растение калийной селитрой. А если вам не нравится химический подход, есть народное средство. Густо посыпьте залой под каждым кустом, а потом сразу обильно полейте водой. Возможно, также в корнях перца развиваются личинки-вредителей, и они поедают корни. Поможет раствор марганца слабо-розового цвета. Но ну, остальное все прекрасно. Помидоры стоят чудесные, баклажанчики вон, шикарно просто. Эти есть. перцы вы подсадили? Это свежие, да, ага, свежие посадили. уже не надеетесь да, на эти? позавчера. Огурчики хорошенькие, хорошенькие выросли. Вы когда их посадили? Уже четвертый раз. Сажали, но мы сажали их не семечком, получается, не рассадой. И поэтому вот сходов не было. Вот с четвертого раза получилось. С четвертого раза только удалось. Да, поэтому уже... Что-то огурчики в этом году не очень Садоводы, хотят расти. Садоводы, да. Некоторые садов... Не некоторые, а многие уже кушают огурчики, но... Я думаю, у этих некоторых утепленная теплица. То есть ну, там возможно... дополнительный да, и да, свет, да. и тепло. Да, кто-то сажает так что, рану. Мы не будем торопиться. Месяца. Очень интересный опыт, я думаю, что многим он пригодится.